А, конечно, конечно, конечно, конечно, Уголовное прошлое этого человека не забывает. Его разыскивают милиция. Все выложил. В стази. Именно пионеры, пионеры, которые находятся сейчас здесь, они знают, что пришли ветераны, ветеранной да, ветераны партии, именно так. Валентин Иванович, расскажите, пожалуйста, о своей молодости, расскажите о вашей дерзаниях. расскажите о том, как вы творили нашу историю. Наконец-то пришел человек, который именно пафосом, своим трудом и своей замечательной головой необыкновенной головой, сумел реализовать многие позиции нашей советской истории. Расскажите, пожалуйста, это уникальная событие. Дети, никогда больше такую ситуацию не возникнет. Чтобы пришел сюда настоящий партий, человек, который от истории, действительно, от истории не ушел, а напротив, в нее вошел и многократно, и до сих пор находится, именно этот человек перед вами. Я шеф. Борис Иванович, как мне назвать вот этот приход? Как мне вообще образно это событие? Каким образом запечатлеть его? Я вас уверяю, как пожалуйста, расскажите, откройте это все, поведайте детям, которые сейчас перед вами, что же все это произошло, как вы сюда пришли, что вы сюда поведете, почему а вы сюда пришли, покажите все, я вас умоляю, прийти на вас, сделайте это все, распорнитесь свою душу, по-настоящему, нет, не, не, не надо борьбы, расскажите, как вы всегда поведете, пожалуйста, я вас очень умоляю, смотрите, форма у меня очень интересная, какую мне создать рекламу, и не дав открыть рот. <свят> а это сказать, сейчас ученики у него-то будут давать, сейчас все, А рекламу он не хороший сделал, за что я его очень признателен. День, вот, так, вот. а вообще, да, блядь, он Вообще, в принципе, в принципе да. там может там все что угодно говорить, это, разумеется, и думать, менять свои поэты. Это ваше безусловное дело. Я лично сторонник, лично сторонник, самому себе не изменять. Я лично так, Своим убеждением не изменять. Хамелеоном не быть. Вот я лично и в работе, и с вами когда говорю, свои позиции я не меняю. Вы заметили, вчера я даже задавал вопрос, вы были вчера, да? Угу. Я тоже, я хитрый человек, задавал, не случайно, когда стучишь кисть, а ты засох. Никуда не денешь, он четко все правильно рассказал. Правда, он не все сказал, я бы сказал, а как вы белый снег попишите серый день и при солнышке, а так говорит, да, когда блики пойдут, он не ответил. не ответит. Ну, видно, тут суете во И не ответил на вопрос, а как писать зелень, лучик, на какие там... Но он сказал, что изумрудка надо тоже осторожно использовать все такое. То есть тут уже ведут свои траванки, мастерство художника. И него уже восьмой десяток лет, восьмой, и он уже, так сказать, с вами очень искренне делился. То, что своих убеждений не меняет. Я сколько раз увидел прекрасный художник, их прекрасный диплом, а потом смотришь не понимаешь, что он пишет. И, извините меня, чердак поехал, грубо говоря, я никого не называю. Или же человек-хамелеон, лукавый этот, лукавый, пошел, э, так сказать, в рынок и так далее, и так далее. Но еще даже рынка не было, уже лукавство это появилось. Поэтому мое вам пожелание не менять своих убеждений и своих позиций, уметь их отставить. Ну и, и уметь даже и своей жизнью замечать. А то нередко бывает, нередко бывает, что у себя... Бревно не замечает, а у других соринку замечает. Я правильно говорю, да? Вот, будьте дружнее, вы коллеги, товарищи. Я имею в виду не по партии, а по искусству. Это более важно. И нередко друг друга они художники поддерживают и выживают. А одиночки иногда остаются наедине с собой и сами себя порой едят. То есть, вы будете кто близок вам по духу и своих же товарищей пройдет много времени, 10-15, вы народными, заслуженными будете, может быть и диалог наш с Георгием Владиславовичем вспомнит, я надеюсь, что добро вспомнит, добро, нас с вами пригласят на свои персональные выставки, народный художник такая то заслуженный такой-то, вот, или академик такой-то, может быть они вспомнят преподавателей некоторых, наших я правильно так сказать а, так сказал? Да, да. Валентин а, Иванович, вы здесь оказались, конечно, не случайно. Вот. Под э... видафона у меня нет. Нет, я не И сомневаюсь. Нет, я, я не сомневаюсь. Я, нет, я нет, смерть. я не сомневаюсь. А Но здесь, я с некое вот это движение ваше, это было действительно так. Но я первый пришел на встречу сюда. Пусть под предлогом каким-то там. Допустим, Воробьеву хотел. Да. Видите, как все было очень эффектно и как бы этаговически целомудренно. Деликатный, очень такой деликатный, можно сказать, проникновенный штук. И очень такое взволнованное лицо Валентина Ивановича. Воробьеву, пожалуйста. А -а -а -а. Я думаю, что такое. Я думаю, что такое как же там? Вы зайдите, пожалуйста, ко мне. Я с удовольствием, я заменю, меню, могу и того, изменить и другого. Я за всех сразу буду отвечать. И потом вдруг выяснилось, что пришел человек сказать самые главные слова. Кстати, вам очень повезло, между прочим. Вам очень повезло. Чёрт, чёрт, как ч? Мне главное, интересно, назвать ли меня преподавателем? Ну, у меня зубы там немножечко... Да у, у меня же зубов уже зубов-то в нет. Я где-то могу. Я да, не знаю, преподавателем падает лифрины. Нет, у меня зубы, волнил зубы, так стучавшие, это... Давайте выстучать, что это будет... Нет, в не Спасибо большое. То есть можно просто позвонить, да, например, если кто-то может? а то не из дома, а то сразу секунду. А, спасибо большое. Спасибо. В телефоне И еще, Валентин Иванович, скажите что-нибудь нашим драгоценным, вот, взлетающим, скажите что-то по жизни, а, не только о том, как мы придем э, старичками на... Э, к победе Коммунизинского труда но понятно, что победа победе Коммунизинского труда придем, придем а, безусловно без вообще призрак природы бродит бродит во всю природу, да если, а, Валентин вот как раз вот именно а, таки а а я не вас не представлял как, как призракуют в, в Европе в отдалении, да Валентин Малыч, скажите все-таки что-то такое может быть очень нежное, сокровенное как, не просто как соратникам по партии, по искусству и по призраку а вот еще скажите что-то по жизни, а, как а, людям, которые будут любить, которые будут кирзаться, которые будут а, в хорошем смысле страдать, и которые действительно должны быть очарованы этой жизнью. Скажите что-то очень важное. Правда ли я ваш вопрос? А, да, правильно. Если вы я и отвечу. Да, пожалуйста. Ответьте, я вас умоляю. Смотрите, как ждут вас сейчас. я хочу сказать? При всей принципиальности, которой мы иногда хотим быть, все-таки будьте и уступчивы. Как хотите мои слова понимаете, но будьте и уступчивы, взаимовежливы. Вот. Не всегда категоричность, ведь вы учтите, что и другой человек имеет право на свое мнение. И мнение не менее, может быть, с его точки зрения объективной, чем ваш. Вы понимаете, Противность, а также и не. И важно кто, муж, и жена, и или... Товарищи по искусству, соседи по коммуналке, там, ну не важно, или попутчик соседний. Я в принципе говорю, в более широком смысле этого слова. Будьте более терпимы и в этом каком-то отношении даже более в оставляя правое мнение и затрудьте. Вот и такое мы Но вместе с тем свои позиции умейте и отстаивать. Под чужое мнение не подделывайтесь. В чужой рот не смотрите. Какой бы э, голова ни была чужого рта умная, но если вы с его точки зрения не согласны и внутри убеждены, что здесь что-то не то, не поддакивайте, не надо. Имейте свое сугубо личное мнение. Вот. А опытные педагоги, такие как Георгий Существов, вице-преподаватель вот, э, истории, он вам всегда подскажет, на пути истины на, наставит. Я вспоминаю вот фильм «Урок истории». Паршив, тот, тот, тот, тот, тот. И я помню, Георгий Ростиславович, тогда по партийной линии, подтвердить вам, нас коммунистов заставляли посещать уроки истории. Вот, мы, на литературу. Я пришел к Георгию Ростиславовичу истории, это было, да, Я был в восторге от его урока. Я сидел, открыв рот и глаза, все что можно, я все ее услышал. Мне было очень-очень интересно. Он собрал такой богатый современный материал, ну, в смысле, урока истории был такой путь нашего общества и развитии, тем ли или не тем ли путем мы пошли. И был диалог, соответствующий одного известного человека. Я примерно так говорю, да? Вот, современного человека, я не буду говорить, кто, что, чего. Я этого человека не очень уважаю, но я опубликованный, я имею в виду. Свое дело этот человек, безусловно, сделал, и, соответственно, ну, с моей точки зрения. Но тем не менее было очень интересно слушать этот диалог. Было очень интересно. Я думаю, что ученики многие моменты посекли. Иногда и на ошибках тоже надо учиться. Но желательно учиться, конечно, не на своих ошибках, а на ошибках других. Правильно? я правильно говорю, да? вот. Так что это все было очень интересно и для учеников, и для меня. И главное, это соответствовало теме, программе того урока, который был. Или что-то я, может быть, не что-то не допол... Но это был очень интересный урок. Надо дать должное Георгий Рястиславович. По натуре-то он вообще-то не как теперешний демократ. Он на самом деле по натуре демократ. Доброжелательный очень человек. Умный. С ним всегда можно интересно поговорить. Только... Мне кажется, даже врага он сделает своим союзником. Это прекрасные качества. И вы это качество цените, Георгий Рястиславович. Он с рекламы начал по отношению ко мне, и я, соответственно, Алисамон. Давайте... Не родить и придумать вообще. Вот, вот так вот я единственное, что я радуюсь тому, что Валентин Иванович внезапно, случайно оказался в нужную секунду и в нужном месте. Внезапно, конечно. А тема у нас вообще была просто такая. Хорошо ли жить на этом свете? И что нужно будет на экзамене? И вообще, как наши дети будут радоваться литертата на экзамене? И вдруг явился ты. А ведь они уже начали плакать. Я уже смотрел на них с Руси. Ведь некоторые уже просто э, не то, что там дрожали, но ну, я смотрел в глаза. Мне хотелось уже движение снять. Не мне хотел, да мне хотелось уже снять всю жилетку, ну тереть, ну пусть человек поплачется. Вдруг пришел спасибо. Потому что речь шла о том, что уже кто-то готов на что-то сделать. Нет, нет, нет. Это слезы человека, у которого радость впереди. Он ее еще боится. Да, он ее еще боится. Он хочет этой радости, он боится.